Уважаемые товарищи, через несколько часов 2020 год уйдет в прошлое. Прозвучит дежурный ролик с поздравлениями президента. Прозвенят кремлевские куранты. Вы выпьете по рюмке шампанского, а ничего не изменится. Принято поздравлять с Новым годом. Желать нового счастья, но Новый Год не принесет нам ни нового счастья, ни радости. Эксплуатация увеличивается, гнет на плечи трудящихся становится все больше и больше. Увеличивается жилищно-коммунальный платеж, увеличиваются цены в магазинах. Уже встречаются условия работы. Все меньше и меньше остается бюджетных мест для студентов самых различных учебных заведений. Да и где будут работать эти студенты, если промышленности нет? Так что, к сожалению, новое счастье не придет само. Что нужно, чтобы оно пришло? Необходимо бороться против буржуазной общественно-экономической формации на территории нашей страны. Я обращаюсь ко всем слушателям и Союза Коммунистов. Создавайте и на местах ячейки. Сообщайте об этом на почту информагентства «Ледокол». Сообщайте в произвольной форме. Необходимо только имя человека, который прислал, и как с ним связаться в ВКонтакте. Дело у нас сейчас у всех одно – это разъяснять трудящимся, кто их враг и что с этим врагом делать. Как перейти в протесте к конкретным действиям с выдвижением политических требований выстраивать систему пролетарской солидарности с тем, чтобы она переросла в диктатуру пролетариата. К сожалению, без людей... Без их активного участия в этом деле мы ничего не сможем сделать. Нам очень приятны все комментарии, которые вы нам пишете, рассказывая о том, что мы правильно говорим и правильно делаем. Информагентство «Ледокол» рад, что у него достаточно много единомышленников во всех городах нашей страны. Но этого сегодня уже мало. Нужна активная работа по борьбе с буржуазией. Мы обращаемся также к тем людям, которые ранее были в Союзе коммунистов, но по каким-то причине утратили с ним связь. Восстанавливайте эту связь. Точно так же пишите на информагентство «Ледокол», что вы готовы работать в свете нашей программы и наших намерений, что вы готовы к активному противодействию буржуазии, по эксплуатации трудящихся и отчуждения их труда в свою пользу. Запомните, только мы сами можем сделать нашу жизнь лучше. Никто ее не сделает за нас. Мало только слушать и восхищаться. Да кому нужны эти восхищения? Необходима конкретная работа. Необходимо конкретное участие. Необходимо расширять Число наших сторонников и союзников те которые готовы с нами совместно действовать и вот тогда в следующем году если это произойдет сможем с уверенностью пожелать нашим товарищам и единомышленникам нового года с новым счастьем с тем чтобы когда-то наконец мы с вами Новый год встретили в нашей социалистической стране, освобожденной от буржуазии. Мы ждем вас, товарищи, ждем вас. Все усилия, которые предпринимает информагентство «Леодокол», направленные на разъяснение трудящимся, кто, кто их враг и что с ним надо делать. Пока имеет слишком мало сторонников. Необходимо расширить людей, это количество людей, которые готовы заняться активной политической работой. Только так эти люди из наемных работников могут превратиться в пролетариат. 31 декабря 2020 года.